Всем привет, меня зовут Александр, и я веду репортаж для АЛЛАТРА ТВ, передача «Климат глазами очевидцев». Недавно, 18 ян января, по территории Нидерландов, Германии и Польши прошел ураган Фредерик. Вот. Мы сейчас с вами находимся на территории с, э леса, рядом с Сан-Августином, вот. где можно наблюдать последствия этого урагана, а, например, можно посмотреть вот на это дерево. Вот хоть оно и в толщине составляла когда-то один метр, вот то все равно это, э, оно все равно поддалось под натиском этого урагана и развалилось, вот также можно посмотреть и, и дальше что это не единичный экземпляр, вот это говорит о том, что ураган был действительно большой силы. Мои знакомые рассказывали о том, как их чуть ли не сносило, когда они шли на работу. Еще одна знакомая рассказала, что в тот день она летела как раз-таки в Нидерланды. И их самолет... В течение 40 минут он кружил над аэропортом, пытаясь приземлиться. В итоге все, конечно, прошло хорошо и удачно. Важно отметить, что этот ураган был самый сильный за последние 10 лет, который проходил по территории Европы. Так что да, это всего лишь доказывать, что мы с нашими продвинутыми технологиями и развитой наукой, и техникой иногда оказываемся бессильны перед влиянием природы. Нужно задать человечеству духовный вектор развития благодаря участию и усилиям каждого. То есть создать здоровые условия для регенерации духовного начала в человеке, и его рассвета, а также для популяризации культурно-нравственных ценностей во всем мировом сообществе. Все в материальном мире относительно иллюзорно и скоротечно все имеет свое внезапное начало и неожиданный конец. Для человека нет на самом деле ни прошлого, ни будущего, есть только сейчас, в котором он утверждает свой выбор. Нужно спешить создавать в себе внутреннюю духовную опору, пока ты волен в своем выборе. Внутренняя духовная опора помогает человеку стать собой истинным, быть бесстрашным, иметь постоянную связь с духовным миром, независимо от внешнего, независимо от любых обстоятельств, возникающих в жизни. Она делает человека человеком. Всем спасибо. С вами был Александр. Всего доброго.